Всем доброе утро. Рада приветствовать всех, кто к нам сегодня присоединился. Я вижу здесь не только регионы, в которых утро наступило давно, но и ближайшие к Центральной и Западной России регионы. Не говоря уже про Архангельск, там еще раньше, Марина. Поэтому вот кто сегодня основные герои, это основные организаторы. Да, сегодня у нас с вами замечательный предстоит день. Мы действительно с коллегами взялись за этот марафон по предложению Центра Гарант с таким чувством не только долга, но и большого вдохновения. 13 часов онлайн-общения, надеюсь, пролетят как одна минута. Ну что ж, а мы сегодня с вами начинаем с интересной темы, как показалось организаторам темы, которая должна быть вот сейчас и вот с нее Стоит начать разговор о ресурсных центрах, и мы сегодня попробуем с вами вместе ответить на этот вопрос. Итак, я надеюсь, что вы сейчас увидите трансляцию моего экрана, и мы с вами начнем вот с приятного, практически с виртуального завтрака. Краткое содержание предыдущих серий и начало «Почему вы?» Непраздные вопросы позиционирования. Знаете, я все-таки думаю, что поскольку к марафону сейчас присоединились самые, что ни на есть, стойкие бойцы на территории всей нашей России, давайте-ка начнем с заряда бодрости. Я предлагаю немножечко тем, кто находится поближе ко мне, проснуться побольше, тем, у кого начался рабочий день, сделать небольшую разминку. Поэтому, товарищи, все на зарядку. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка Так, так, смотрим в камеру. Тех, у кого есть так, камера. Марш. И поехали. Ну что ж, дорогие друзья, поскольку мы с вами не можем сделать э, зарядку э, полноценную, стоя, сделаем ее с помощью мышки и наших клавиш. Я прошу вас поднять правую руку или левую руку, если вы левша, и э, опустить ее на мышку или на тачпак, который лежит рядом с вами. Пожалуйста, сделайте это. Раз, сделаем упражнение. Два. Переводим мышку в поле чата, который находится справа от поля трансляции нашего онлайн-марафона. Спасибо вам большое. Помещаем мышку в чат. Спасибо большое. Теперь сделаем следующее. Берем два указательных пальца и пытаемся одновременно попасть на кнопочку Shift и Shift. Циферку 7. Внимание, начали. Кнопочка shift и циферка 7. Раз и кнопочка ввод. Раз, два. В чате должно что-то появиться. Если появился знак вопроса, вы попали по двум кнопочкам. Если появилась семерочка, то, скорее всего, вы не попали по двум кнопочкам. Так, сейчас посмотрим, кто как проснулся. Ну, кто-то проснулся. Большинство проснулись. Прекрасно, молодцы. Еще одно упражнение. Поднимаем два указательных пальчика, одновременно ставим их на кнопочку «Shift» и циферку один. Раз, и кнопочка «Ввод». Проверим себя. Если вы проснулись, в окошке чата появился восклицательный знак. Если нет, то единичка. Так, прекрасно, спасибо большое. Ну и последнее упражнение. Пожалуйста, напишите в чате, с каким настроем на сегодняшний онлайн-марафон вы вступаете в наше онлайн-пространство. Пока вы это делаете, я скажу, что у меня сегодня было такое настроение, с одной стороны, приподнятое, поэтому вот shift мы с вами фактически приподнимаем нынешний сегодняшний эфир, сегодняшний онлайн. А с другой стороны, я, конечно, клиническая сова, в чем я признавалась, анонсируя свое выступление на этом марафоне. Сова со стажем, но ради такого дела даже совы сегодня готовы к труду и обороне. Чтобы не терять вашей внимательности, я прошу вас сыграть со мной в такую игру. В течение всей моей презентации вы насладитесь видами сов разных регионов России. Я вас прошу заметить тот слайд, на котором сова проснется. И это не просто так, это не просто игра. Я прошу вас заметить этот слайд. И я прошу вас заметить последние слова, которые будут расположены на том слайде, на котором проснется сова. Эти слова я прошу вас зафиксировать, выписать себе, пожалуйста. И в конце моего выступления я разыграю виртуальный завтрак. Виртуальный завтрак, ну, конечно, с собой, я могу только с собой разыгрывать виртуальные завтраки, но зато я обещаю на этом виртуальном завтраке поговорить с вами о том, о чем вы меня захотите спросить, все, что касается продвижения, построения стратегии коммуникации в вашей Организации. Итак, еще раз, что для этого нужно будет сделать? В конце моего выступления, когда я помещу картинку, которую вы видели в самом начале, заставочка такого завтрака, я вас еще раз спрошу, помните ли вы, готовы ли вы вписать эту фразу в чат, и после слов «поехали» вы пишете эту фразу в чат. Кто первый правильно эту фразу отобразит, тот, соответственно, со мной виртуально позавтракает. Раньше эту фразу писать не надо, она засчитываться не будет, только на этом кадре после слов «поехали». Итак, не забывайте запоминать, когда проснется сова и фиксировать последнюю фразу в этом слайде. Ну а мы с вами начинаем. Что вас ждет в ближайшие 35 минут? Во-первых, вас ждет 17 слов, вас ждет чек-лист для формулирования вашей позиции как ресурсного центра. Мы с вами разберем семь стратегий позиционирования, которые являются классическими маркетинговыми стратегиями, но адаптированы к некоммерческому сектору уже по нашему опыту, по опыту центра «Благосфера» и моих коллег, ну и розыгрыш одного виртуального завтрака. Итак, почему же именно вы? Если развернуть этот вопрос, то это вопрос, почему к вам, именно к вам, как к ресурсному центру, должны прийти те, кого вы хотите снабдить вашими ресурсами, те, для кого вы работаете. И этот вопрос делится на две части. С одной стороны, почему нужно обращаться, а с другой стороны, почему именно к вам. И, собственно, это такие ключевые акценты позиции, которые мы с вами формулируем на любом маркетинговом рынке, вне зависимости от того, в какой сфере вы работаете, коммерческой или некоммерческой. Но давайте сначала начнем с такого затакта, Собственно, почему вы должны отвечать на все эти дурацкие вопросы? Зачем это нам сегодня нужно? И вот тут я э, такую минутку теории себе позволю. Это теория, касающаяся, в принципе, того поля коммуникации, той информационной реальности, в которой мы с вами сегодня находимся, в которой мы с вами сегодня живем. И э, это реальность, которая стремительно развивается на наших глазах, и есть такая э, теория э, коммуникации и того информационного вот, поля, в котором мы находимся, по которой мы планомерно за очень короткий период времени всем миром перешли от реальности 1.0 к реальности 3.0. Что такое 1.0? Ну, это времена, э, когда мы с вами были только потребителями информации. То есть, когда... Любой источник информации, будь то профессиональная СМИ, организация, какой-то определенный человек, да, транслировали все, что они хотели сказать в одностороннем порядке. Этому способствовали развитые на тот момент каналы коммуникации, такие как, ну, прежде всего, да, печать или какие-то еще привычные нам каналы коммуникации. То есть это реальность, в которой не было взаимодействия на уровне создания совместного содержания, когда вот пользователь любой участвует в том, что он хочет видеть и слышать. Мы просто читали газету и, собственно, с этим больше ничего не могли сделать. Ну да, были там разделы писем, но это про другое. Реальность 2.0 появилась с момента, когда в нашу жизнь пришел интернет, когда все мы с вами погрузились в форумы, в чаты, когда мы с вами стали обмениваться мнениями, когда мы пошли вот в такую информационную реальность, когда обмен мнениями, когда обмен информацией, когда любое, э, выпуск, любой выпуск в эфир некой информации о себе Любое формулирование позиции означает, что вы должны предусматривать обратную связь и обратную коммуникацию. Ну и на этом мир наш окружающий не остановился, и мы с вами уже бодро шагнули в следующую реальность, которая началась с момента появления у нас быстрых устройств реагирования, но прежде всего смартфона. Что такое по сути экран смартфона? Знаете, вот я все время вспоминаю такой термин, есть чудесный, называется бескнопочное поколение, да, это вот дети, которые рождены уже со смартфонами в руках, которым уже не надо ничего э, объяснять, они интуитивно понимают, что там делать. Для нас поколение, которое еще не с ними родилось, немножко все по-другому, но тем не менее мы с вами быстро вошли в эту реальность. Смартфоны привели нас к э, немножко другой любому запросу информационному. Нам с вами мало теперь просто комментировать, нам с вами мало просто посылать свое содержание кому-то. Нам с вами нужно, чтобы происходило действие. Мы с вами быстро хотим нажать на кнопку, например, отправить смс и спасти жизнь ребенка. Мы с вами быстро фотографируем яму, отправляем в раздел жалобных книг, там разных ресурсов, и приезжает машину эту яму засыпает, то есть мы добиваемся результата немедленно. Что это означает для людей, которые сегодня э, работают в этом информационной реальности, в этом информационном поле? Любая информация, любая наша с вами позиция, любая наша с вами формулировка, послание, как, с которым мы оперируем, которое мы посылаем нашей целевой аудитории, должна подразумевать вот эту нацеленность на быстрое действие. В том, что вы о себе говорите, в том, что, как вы формулируете, то, как вы сами про себя понимаете, должно быть заранее заложено вот эта реакция на быстрое действие. Если вы просто что-то описательно про себя да, там расскажете, если вы сформулируете на каком уровне, на котором вот это действие не подразумевается, вы заранее проигрываете. Ну, вот Теперь давайте разбираться от этой теории да, ближе к практике и к конкретике. Начнем с чек-листа для формулирования вашей позиции. Это то, на что любой организации, ресурсному центру в частности, Нужно ответить, и эти ответы позволят в дальнейшем создавать стратегии позиционирования, создавать стратегии коммуникации те, ответы, те вопросы, с ответа на которых начинается ну, собственно, ваше такое сознательное продвижение, сознательное доминирование, да, сознательное достижение каких-то целей. Первый вопрос: вы видите, вроде простой чем вы занимаетесь и что вы производите. Но здесь важно слово производите. Важно перевести то, чем вы оперируете. Ну, вроде ресурсный центр оперирует ресурс. Понятно. Но что конкретно? И здесь не отделываешься фразой ⁇ мы ресурсный центр, потому что мы предоставляем ресурс ⁇ Или ⁇ мы ресурсный центр, потому что у нас вот есть что-то, что важно для наших коллег. Что конкретно вы производите? Каков товар это конкретная услуга, это предоставление оборудования, это консультация. Это должно быть зафиксировано и э, именно осознаваемо вами как продукт. Тогда это возможность от этого отстраивать свою позицию на вот этом большом информационном рынке. Следующий. Тоже вроде простой вопрос, но мы сейчас с вами, когда посмотрим на стратегии маркетинговые, немножко покопаемся в нем и поймем, что не все так просто. Для кого вы работаете? Тоже вроде простой, да? если вы ресурсный центр НКО, для некоммерческих организаций же работаем. Но это примерно как ответ э, про целевую аудиторию, тем, кому приходилось писать и читать грантовые заявки. Это отлично, очень известно, когда некоммерческая организация говорит, отвечает на вопрос, кто ваша аудитория, все население региона да, или там все население города. То есть от нуля до 100 лет да, любого образования, любого там уровня культуры это примерно то же самое, Если вы скажете, что мы просто работаем для некоммерческих организаций. Нужна конкретизация, нужна ваше понимание, для кого конкретно вы работаете, кто эти некоммерческие организации. Вы нацелены на тех, кто уже в поле, вы для лидеров, вы для тех, кто вообще еще не получивший юридического лица да, сообщества. Это тоже должно быть зафиксировано и, главное, передано тем, к кому вы обращаетесь, тем, кого вы хотите заполучить в качестве клиентов или в качестве сторонников да, и жертвователей. Едем дальше. Следующий вопрос. На какой запрос и проблему отвечают ваши услуги? То есть мало того, что вы для себя скажете, в чем конкретно эта услуга, но почему эта услуга кому-то важна, да, зачем это ваше консультирование. Ну, разве недостаточно курсов по социальному проектированию? Вот у ФПГ есть, вот есть у коллег, вот они доступны онлайн. Почему? Почему вы тоже делаете курс по социальному проектированию? Вы предоставляете консультации и вы предоставляете их, допустим, по записи, а еще и онлайн. Почему? На какую проблему вы отвечаете? На какой запрос? Вот такое э, упражнение в формулировании стоит хотя бы один раз пройти команде, да, ключевой команде ресурсного центра и зафиксировать Следующий вопрос. Кто ваши конкуренты и сторонники? Вот слово конкуренты некоторые очень боятся, особенно в некоммерческом секторе. Это совершенно неправильно. Э, потому что, по сути, безусловно, мы с вами всегда так или иначе конкурируем друг с другом за ресурсы, за внимание аудитории, за информационную поддержку, за кадры, за очень многое. И вот во всех этих направлениях нужно очень четко понимать, с кем мы оказываемся в конкурентных отношениях, а кто а, напротив может нам помогать в позиционировании нас как ресурсного центра. То есть это не сторонники в плане, а, ну, сторонники по ценностям, да, которые на, нам а, с вами Важны, как наши соратники по некоммерческому сектору. Это сторонники, которые нам с вами помогают подкреплять наши позиции, как вот такой важной ресурсной организации. Где-то это могут быть органы власти, где-то это могут быть опытные НКО, которые могут подтвердить ваш статус, подтвердить вашу экспертность, подтвердить у вас наличие экспертизы. Да? Ну и так далее. Вы сами можете здесь размышлять, в чем конкретно могут быть сторонники. Едем дальше. Следующий вопрос. Хорошо, вот у вас есть и конкуренты, у которых есть, возможно, да, то, то же самое, они конкурируют с вами за что-то. Есть сторонники, но, Тогда в чем же ваше отличие, в чем ваша уникальность? Вот про тот же курс по социальному проектированию. Он есть там у многих, но у вас он какой? Возможно, в этом ваше отличие. Возможно, потому что вы э, делаете его более долгим, с более погружением в тренинг, с тем, что вы э, делаете это онлайн. Да? Или ваша уникальность в специфике предоставляемых услуг. Такое тоже может быть, да, у ресурсного центра может быть своя специализация, об этом будут позже говорить коллеги в, в своем блоге. Ну и последний вопрос такого короткого чек-листа, а собственно чего с помощью ваших услуг, вашей поддержки могут достичь? Могут достичь ваши да, клиенты, могут достичь ваши партнеры окей, okay, вы предоставляете консультации, но зачем они мне нужны? Может быть, у меня вообще все, все... Я, я считаю, что это вы считаете, что я молодая некоммерческая организация, меня нужно многому учить. Но я, как молодая некоммерческая организация, могу этого совершенно не осознавать. Здесь важно, опять же, для себя сформулировать то, что потом вы будете транслировать. Что именно с помощью Депутации может получить организация. Что вот с помощью конкретно этой услуги произойдет с лидерами некоммерческих организаций или там с лидерами сообществ, смотря с кем вы работаете. Вот такие шесть, в общем-то, не очень рас... сложных на первый взгляд вопросов, которые оказываются весьма объемными, когда вы приступаете к работе про и по их формулированию. Но это, как говорится, апельсина, потому что это то, -то Работа, которую вы проделываете внутри вашей организации, отвечая на эти вопросы, формулируя эту позицию, это то, что вам помогает сделать вот тот шаг, который уже потом выведет вас к аудитории, а именно сформулировать стратегию позиционирования. И вот здесь мы с вами переходим к такой части в которой мы с вами познакомимся с семью основными маркетинговыми стратегиями, но в применении именно к некоммерческим организациям с учетом специфики именно их деятельности. Итак, стратегия первая и наиболее, как мне кажется, понятная, наиболее часто используемая, но при этом это не значит, что во всех случаях выигрышная. Об этом тоже скажу пару слов, когда мы ее разберем. Позиционирование по аудитории. Это тот случай, когда вы выбираете, а, встаете на такую позицию, в которой вы говорите, мы предоставляем услуги тем, и вот это выделяете как акцент. Вообще, что такое стратегия как таковая? Это расстановка акцентов в том числе. То есть вы должны поставить один, другой да, или третий акцент. Так вот, акцент на аудиторию, когда вы говорите, мы для инициативных групп, или мы только для новичков, или мы, наоборот, для опытных НКО позволяем погружаться, вы таким образом концентрируете на этом да, внимание, вот, те, кого хотите вовлечь. Ну Вот как, вот например, сделали коллеги, когда продвигали этот марафон как продукт, статегия маркетинговая, на чем хороша, что... Она может работать и на уровне э, юрлица и организации, и на уровне мероприятий, и на уровне конкретного продукта. Ну, мы сейчас с вами говорим про организацию. Ну, вот, например, пример мероприятие тоже очень подходит. Вы видите, что на сайте нашего онлайн-марафона ровно было такое позиционирование по аудитории. И если вы внимательно присмотритесь к этому позиционированию, то вы поймете, что вот если мы соберем с вами все эти карточки новичкам, опытным лидерам и продвиженцам, это фактически будет означать, что мы говорим о всех, вот тот самый все, с которого мы с вами начали говорить в чек-листе, вроде как про все некоммерческие организации. Но нет, мы с вами делаем акцент. Теперь про то, когда хороша эта стратегия. В целом это… Имеет смысл для ресурсного центра, когда вы, ну, если не один в поле воин, то, в общем, поле не очень развито, нет э, много других аналогичных услуг. Пусть вы там первый в регионе начинаете делать э, для некоммерческих организаций что-то, или там что-то специализированное. Да? Вы э, работаете э, в... То вот вы начали работать для сообщества, а другие работают только для некоммерческих организаций, а вы и для НКО, и для инициативной группы, вы это подчеркиваете. Вот в этом случае позиционирование по аудитории имеет смысл, и оно действительно будет выигрыш. Следующая стратегия это позиционирование по услугам: когда вы делаете акцент на том, конкретно, что вы производите для некоммерческих организаций. Консультирование, то или иное, пятое, десятое. Информационную поддержку вы консультируете в какой-то определенной теме, да, и эта тема важна, нужна, и это важно, да, поэтому здесь ваша задачка тоже, во-первых, вот из того чек-листа да, взять это поле, да, рассмотреть, посмотреть, на чем удобнее ставить акценты, но тут тоже, если говорить о выигрышности этого позиционирования и трансляции потом этой позиции, здесь важно понимать, в каком вы среде да, и есть ли подобные услуги, действительно ли вы выделитесь, сделав акцент на них. это будет важно дальше. Следующая стратегия – это позиционирование по уникальности. Когда ресурсный центр может при этом существовать давно, он может ранее даже, может быть, с самого начала был позиционирован как ресурсный центр по аудитории да, или ресурсный центр по услугам, но пришло время свою позицию подкрепить или свою позицию развернуть, и тогда важно выделить эту уникальность. Либо такая уникальность может быть с самого начала. Такое тоже бывает. И в этом случае, соответственно, вы указываете и на это делаете акцент в вашей позиции. Ну, например, организация ⁇ Лидер в освоении технологий целевых капиталов ⁇ мы знаем, Фонд ⁇ Гражданский союз ⁇ или вот Центр развития коммерческих организаций Санкт-Петербурга делает акцент на том, что они обладают базой онлайн-курсов и ведут онлайн-обучение активно. Это их позиционирование как ресурсного центра. А мы как благосфера позиционируемся как центр медиакомпетенции для некоммерческих организаций. Естественно, подкрепляли это там наличием ресурсов в медиа-центрах, оборудования, обучающей базы и так далее, экспертизы и всего остального. Понятно, что позиционирование по уникальности как раз, в отличие от первых двух стратегий, хорошо тогда, когда поле уже заполнено. Следующая стратегия – это позиционирование по ценности. И вот это позиционирование часто сопровождает, этот акцент может сопровождать любые другие, так же, как и быть совершенно отдельно. И здесь, с одной стороны, это специфика нашего сектора, потому что позиционирование по ценностям в коммерческой среде сложнее, и те бренды, которые могут это сделать, это, как правило, очень большие, крупные бренды с большими бюджетами на продвижение, на создание вот этих ценностей вокруг себя, У нас с вами с этим легче. Но тут тоже нужно смотреть на то, насколько это откликается, и насколько вы таким образом ответите на тот самый вопрос, почему вы, почему нужно идти именно к вам, почему нужно, почему к вам. Ну, как позиционироваться по ценностям, вы видите на этом примере, да, мы говорим, что мы помогаем вам помогать, мы помогаем вам для ваших важных дел, мы помогаем вам добиваться социальных изменений. Ну, вот, например, социальные изменения, очень частое позиционирование тех ресурсных центров, которые работают с сообществами, которые работают с инициативными группами. Ну, или вот, например, известный слоган, фонда нужна помощь, да, это фонд для фондов, и они тоже делают в своем таком позиционировании акцент на это. Еще одна стратегия – это позиционирование конкурентное. Мы с вами никуда не деваемся все-таки из конкурентной среды. Такая среда тоже может для нас послужить хорошую службу, если мы с вами умеем пользоваться и умеем позиционироваться. Ну, конкуренция – это всегда отстраивание да, или, или противопоставление. В конкуренции это, это совершенно не означает, что вы обязательно должны напасть на какое-то другое, ресурсный центр или на какого-то другого да, конкурента в нашем поле. Нет. Вы можете отстраиваться и противопоставляться, в принципе, принятому в этой сфере услуг, которые вы предоставляете. И... Да, конечно, стратегии черного пиар предполагают и другие варианты, но, по сути, в некоммерческом секторе я, ну, кроме таких лжефондов, там, собирающих неправедными путями деньги на разные непроверенные счета, в общем-то, не встречала. Поэтому мы с вами говорим скорее все-таки вот о том, той позиции, да, той, той стратегии, когда мы с вами отстраиваемся от общепринятого. Ну, например, когда мы говорим с вами не только базовые услуги, как обычно в ресурсные центре, а вот у нас еще и вот это, и вот это, и вот это. Да, вот я добавила сюда слово государственных ресурсных центров, это актуально ну, для московского региона, в котором очень активно развиваются ресурсные центры московского правительства, и сейчас мы думаю, что будем наблюдать вот такую конкурентную среду и в том числе появление таких позиций. Ну или вы говорите, что вы, например, обладаете физическим пространством, да, как ресурсный центр, у вас есть там, каворкинг или еще что-то, и это не так, как у других, что-то что другое, да, у вас вообще есть там доступ еще к каким-то таким услугам, которых нет у других. Здесь, с одной стороны, это, это, это Стратегия позиционирования чуть не хуже, чем любые другие, но с ней нужно быть аккуратным. Здесь, во-первых, нужно совершенно точно мониторить поле и понимать, в каком реально сейчас состоянии вот тот рынок услуг, на котором вы работаете, есть ли эти конкуренты, и если есть, правда ли то, что вы предлагаете, будет сильно отличаться от того, что у вы... них. Едем дальше. Следующая стратегия позиционирования – это позиционирование по престижу. Это то, когда вы делаете акцент на вашей какой-то вот такой очень статусности. Вы, это подходит, конечно, для тех ресурсных центров, которые уже не первый год действуют которые не просто начинают, когда, как, которые оказываются как раз часто в ситуации, когда они должны пересмотреть стратегии своего продвижения, пересмотреть э, э, какие-то э, свои акценты которые, и свои информационные послания. И здесь э, престиж может быть совсем разный. Да? Мы можем говорить про опытность и известность, мы можем говорить. Э, про то, что вот смотрите, к нам нужно прийти, потому что уже сотни организаций, пришедшие к нам, достигли успеха, получили вот это, вот это и вот это. То, что вы обратитесь к нам, это вот как бы знак такого качества, да, престижа. Вы можете делать акцент на том, что у вас какие-то есть статусные партнеры, может быть, вы оператор конкурса да, какого-то федерального, или вы в составе вашего центра такой прекрасный кадровый, такая прекрасная команда, да, которая как эксперт известна на, тоже на федеральном уровне. Может быть, вы обладаете каким-то таким вот такой услугой, которая там престижная передалась именно вам из-за того, что вы таким продвинутым, ну, вот как, например, э, там, не знаю, теплица социальных технологий, которая, это, как известно, хаб про информационные разные технологии для НКО, э, стала оператором программы инфодонор, то есть передает э, программное обеспечение от Microsoft, некоммерческим организациям. Вот это э, один из вариантов престижа. Или, вот как вы видите на картинке, которая на этом кадре, здесь нужно смотреть на вот те добавления и тот контекст, в котором помещено от Центра развития некоммерческой организации онлайн-обучения. Вот посмотрите, от создателей добрых городов, здесь надо считать таким, знаете, голосом, как в голливудских фильмов, от создателей добрых городов, школы региональных экспертов и белых ночей фандрайзинга. Ну все, просто престиж обеспечен. А еще там есть такой маленький значок, который означает, что э, их онлайн-курсы получили премию э, платформы онлайн-обучения за создание онлайн-сообщества во время обучения. Это все акценты престижа. Это все позиционирование, которое позволяет нам с вами э, выделяться вот по, по этому признаку. И, наконец, э, еще одна седьмая стратегия. Это позиционирование по ситуации. Вот это то, что мы сейчас с вами наблюдаем в полный рост. В ситуации кризиса, в ситуации карантина, в ситуации самоизоляции, позиционирование ресурсных центров, в том числе инфраструктурных организаций, некоммерческих, по многом начинает использовать вот эту актуальную повестку. Да, у нас всегда были услуги, позволяющие некоммерческим организациям делать свою работу в виртуальном формате. Но сейчас это особенно важно. Мы помогаем перевести работу в онлайн формат. Наверное, вы видите, как сейчас активизировались самые разные инфраструктурные образовательные организации, которые... Передают знания в сфере управления, кризисного управления, управления персоналом, да, адаптации. Это все то, что важно сейчас. И тогда это один из пунктов, которые будете транслировать. Здесь вот, вот это позиционирование по ситуации, понятно, в чем ее преимущество, я думаю, в чем ограничение. Да? Преимущество в том, что вы в моменте, транслируя эту позицию, получаете рост, да, рост внимания, приток клиентов, партнеров, но эта позиция будет выигрышна тоже очень ограниченный период времени, пока либо не перейдет в норму некая кризисная ситуация, либо она не закончится. И в этом случае вы возвращаетесь к базовым позициям, вы опять же пересматриваете акценты, да, и вы делаете выводы, исходя из... Вот того, как на это реагируют. То есть это тоже должен быть мониторинг. Итак, давайте подытожим. Работая с стратегией, работая именно со стратегией позиционирования, мы с вами для себя сначала отвечаем на базовые вопросы, а затем притворяем их в публичную стратегию, публичную трансляцию позиций. По сути, свести их можно к двум большим пунктам. Вот все то, что я вам говорила, и шесть пунктов чек-листа, и семь стратегий маркетинговых упирается в рассмотрении двух ключевых вопросов. Для кого или для чего вы работаете? И все, что касается услуг и формулирования вокруг да, продукта. У вас реально прямо вот должен быть списочек ваших услуг и продуктов. Это ключевая история, с которой вы потом будете работать уже в упаковке, о чем будет следующий да, блок онлайн-марафон. И рассматриваете услуги, вы заодно ставите себе такие галочки, отмечаете себе акценты. Это вот услуга такая и она уникальна. Или там Она качественная лучше всех, она незаменима в текущей ситуации, да, она престижна и, что, и еще, и еще, и еще. То, что вы сами можете про себя честно сказать. ну И вот эти два пункта, я надеюсь, что это самое главное, что останется у вас от всего моего совиного выступления в этом блоке. И то, что вам поможет сформулировать вашу позицию, воспользоваться одной из маркетинговых стратегий. Ну, а следующие логичные вопросы после этого будут. Это через какие каналы коммуникации мы транслируем эту позицию. Да, и, собственно, как мы это транслируем. То есть, как мы это покупаем. Это то... Что будут рассказывать мои коллеги и совсем скоро я передам им эстафетную палочку для того, чтобы они продолжили эту тему. Но сначала я обещала подвести итоги. Кто-то не соблюдал правила, как я видела, и пытался раньше сказать в чате, когда проснулась сова. Да, сейчас те, кто присоединился к нам позже, ничего не понимают. Ха-ха, это для тех, кто проснулся рано. И для тех, кто смотрел наш онлайн-марафон прямо с самого начала. Поэтому еще раз прошу вас посмотреть ваши записи. Задачка состояла в следующем. Отследить кадр, на котором проснулась сова. Сейчас я чуть-чуть подскажу. Полностью проснулась сова. И записать последние слова слова. Это словосочетание или фраза а, с этого слайда. И сейчас я скажу ключевое слово, и вы напишите эту фразу в чат. И кто напишет ее первым, с тем мы виртуально позавтракаем. Итак, ключевое слово. Поехали! Так, так, так... Прекрасно, прекрасно, прекрасно. У нас есть, есть победитель, есть. Прекрасно. И сейчас я узнаю, кто это. Это творческая группа «Говорящие ручки» первая правильно ответила на этот вопрос. Мне хотелось бы знать, кто это, чтобы наш виртуальный завтрак состоялся. Я так понимаю, что это будет такой, такой групповой виртуальный завтрак. Вот, пожалуйста, это... раскройтесь, пожалуйста, творческая группа «Говорящие ручки», и тогда я смогу с вами связаться, я прошу наших модераторов зафиксировать и помочь мне потом разыскать счастливцев. Большое вам спасибо, я надеюсь, что эта часть марафона была... Для вас полезный. Я полетела и передаю эстафетную палочку следующим коллегам.